Будь аккуратней, uh -huh. то, что я тебя учил. Снайперская, не высовываясь, uh -huh. за Родину за Сталина не надо этой хуйни. За Родину за Сталина нет, извините. Да, да, да, да, есть такие командиры, я тебе рассказывал, что сделать? ну ты знаешь. Твоя задача победить. Все. твоя задача победить. Я повторяю, твою фразу командиру. Давай, мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой. А хоть знаешь, сколько должны были дать Сколько? считали должно было около 280 быть и сколько дали сотку с мелочью. пока что пришла только пока что понятно что-то слабовато что-то пиздец как слабовато все как увидели сколько пришло и такие бать чего вы нам обещали чего вы нам дали еще, получать помимо зарплаты, еще зарплата должна была прийти, сотка, то есть зарплата, и еще два оклада. В итоге пришла только сотка и ЗП обычная. И все. Ну это хуево. Ага. Это хуево. Разбирайте Мерседеса у них запчасти дорогие. Лексусы, Мерседесы. Да, да, да, я вот на эту тему думал. Мерседесы, Лексусы, вся хуйня, да. Мы тут видели Аудюхи, тут и Мерсы видели. А, хорошие, да. Но только, сука, наши, как только командиры видят, такие тачки, они либо их пиздят себе и катаются на них. Или расстреливают из автоматов. Я лично наблюдал Аудюху, которая последняя, Офигенная. А че да? она Она просто расстрелянная, стоит и пищит сигнал. Все, все. У нее, кроме сигналки, больше никуда не работает. Она расстреливает, да, да в нулину. Чтоб не катались, не и... расстреливали. А, да, это хуйня. Снимите с нее генератор, если целый, блядь, и пиздец. Генератор на Марса или Аудюху стоит тысяч десять 220 мало. 220 мало. Ну прикопай десяток генераторов, это 200 тысяч. Не, ну так-то да, так тогда.